Следующее стихотворение для меня особенное, написала я его после своего путешествия в Иерусалим. И оно очень теплое для меня. Оно, конечно же, тоже о любви и в том числе о том, без чего никакая любовь не имеет смысла. Это стихотворение о вере. У каждого она своя, но очень важно, чтобы она в сердце обязательно была. Я хочу быть как можно тише, чтобы ложь меня не коснулась, чтобы ты меня не обидел, чтобы смерть обошла стороной, чтобы утром в тиши рассветной твоя вера не пошатнулась, чтобы ты засиял надежды от любви, сотворенной мной. Я хочу быть добрей к людям, чтобы люди при мне не лгали, чтобы я. Не судила друга, чтобы друг не судил меня. Я хочу быть без зла и лести, хрупкой, Словно графин хрустальный, безвольный, Как лист бумаги, прилетевший на жар огня. Я хочу быть едва заметной, со страданием выгнать грубость. Я хочу быть к чужим безликой, Но за близких стоять стеной. Я хочу, чтобы в этой жизни твоя вера не пошатнулась, чтобы ты засиял надеждой От любви сотворенной.